Прошло уже 30 лет, как случились те трагические события для России и всех стран СНГ, когда советские граждане потеряли целую страну. 25 декабря 1991 года президент СССР Михаил Горбачев выступил с телеобращением к советскому народу, в котором он объявил о прекращении всех своих полномочий в качестве руководителя советского государства. Свое решение он объяснил тем, что Советский Союз из-за административно-командной системы отстал от разных стран, перемены были нужны, свою отставку он связан с началом перестройки с 1985 года как целую эпоху преобразований. Фактически это означало распад Советского Союза, его последний этап. Михаил Горбачев сделал этот шаг именно 25 декабря, когда католики в США и странах Запада отмечают Рождество Христово. О своих решениях Михаил Сергеевич доложил по телефону президенту США Джорджу Бушу, как бы сделав в Америке такой прекрасный подарок. Также Горбачев сказал о передаче управления ядерным оружием Парису Ельцину. Ядерная кнопка была передана ему в этот же день. На следующий день, после речи Михаила Горбачева, 26 декабря 1991 года Советский Союз прекратил свое существование как государство. Вместо него уже существовало СНГ, созданный 8 декабря 1991 года путем подписания Беловежских соглашений. По факту, 26 декабря ознаменован как «конец эпохи социализма в мире», поскольку СССР был центральным государством, которое обеспечило развитие стран социалистического лагеря, а также поддерживал мир в биполярном состоянии. Ведь после распада СССР, по сути, и закончилась «холодная война», в 1992 году, после всех праздников в конце января, президент США Джордж Буш поздравил Америку с победой страны в холодной войне. Это была радость для США. Они считают себя победителями, что не лишено смысла и логики. Джордж Буш объявил, что коммунизм умер после 26 декабря, а именно с выступлением Нового года. Джордж Буш сравнил эти события с библейскими. И действительно, в 1992 году Россия попала в экономическую и политическую зависимость от западного мира. В этом же году Россия подписала хартию МВФ, <coughs> став ее членом, что дало возможность мировому капиталу выдавать нашей стране внешние займы и транши под проценты, что означало рост инфляции и цен. В том же году Россия впервые столкнулась с первым экономическим кризисом. Проблемы с инфляцией и падением уровня жизни россиян, ключевой ставкой и прочими трудностями мы испытываем до сих пор увы.